Всем здравствуйте. Снова я на водоеме. Время 11.57, 2 декабря. Пришел, в общем, я на старое место с разведкой. Вчера я быкал все где-то с противоположного берега. Где-то я в итоге недалеко, мне кажется, оказывался. Пришел сюда посмотреть. Думал, буду где-нибудь от этих лунок плясать, может быть, в ту плесу. Но с понедельника, сегодня четверг, никого тут не было. Вот мои последние лунки. Так что, наверное, где-то здесь все-таки и буду ловить. Может быть, не каждый день мы будем с рыбаком встречаться, но будем пробовать это место потихонечку, и по несколько луночек куда-нибудь в сторонку еще отбуривать, искать. Так что как-то вот так вот сейчас разбуриваюсь. Пару новых, новые места с проверкой. Ну и все. Кружочек и дальше. Ну что, набурился. В общем, я вдоволь. Нажим мне все лень. Пытаться открутить, как-то поменять. как-то буриться мне тяжело. В общем, я устал. Пробурил, наверное, штук 8 я новых лунок. Ну и этих у меня... у меня а фиг знает 6 наверное или семь которых я до этого ловил в общем сейчас моим там прикормки накидаем вот так вот здесь же все равно когда-то рыбы больше всего было так что эту лунку прикормим где рыба а рыбы здесь и нет оказывается нет сразу такой вот не то что Вчера я ходил, этот сразу, наверное, десятерых заменяет вчерашних. Вот так вот озеро одно, вода одна, все одно. А рыба на разных плёсах совершенно разная. хорошенький ротанчик только хотел шапку одеть вот так вот у меня удочка гнется грамм я думаю 400 он будет может поменьше но 300 точно Вот он его съесть должен был. А они друг за дружкой подряд клюнули. Непонятно. Как-то они мне, короче, оборвут мою эту хитрую эту. Надо вот так вот посильнее зацепить. А, когда сегодня у нас четверг, а был я тут в понедельник, с этой лунки я так и ни одного и не поймал. А сейчас уже Двух непонятно вот с этой был на 480 грамм Но с этой плюсы получается наверное как раз самый большой или на 500, я не помню, с этой я плюс или с предыдущей. В общем, ситуация такая, что на предыдущей рыбалке, с какой лунки, клевала, то на следующий день на новую рыбалку может с ней вообще не клевать, а с которой не клевала, начать клевать. Закормлены все одинаково. и По продолжительности ловли тоже одинаковые. На них с первого дня эти все лунки, по которым сейчас хожу и ловлю, с которых клюет, по крайней мере. Вот как раз палец поперек рта. Э, ты чё так взял? Вот такого ротанчика поймал. Вообще вот в камыше глубина метр семьдесят практически. Как он тут плавает? Откуда он сюда приплыл? Непонятно. Но я эту лунку не стал кормить. Что-то думал, что тут кругом лапза, наверное. До самого дна. им тут не попасть сюда. На второй круг я иду. Вот такой. Оказался хитрый. Как-то, блин, держится так слабо. Так вот, может, получше будет. Эх, за камыш, зацепились, зацепились, за камыш. Интересно, с ротаном или без? Все, отцепил не очень удачно в общем луночка пробурена оказалось как раз пучок камыша так туда идет на котором была когда-то у меня приманка Ай, ну главное ничего не порвал все рыбу там напугал рукой ничего не поймал на руку никто не клюнул пальцами шевелил переходим дальше идем Время пол, пол третьего. Самая оловистая у меня лунка. Целых 4 штуки. За почти три часа рыбалки. Вот хорошенький. Я думал в два раза тяжелее будет. Вернее, в два раза больше тащить-то ей вот так было, мне тяжело. Ох ты, блин. Был явно большой ротан. Шкурку кусочек убавил, второго поймал. Эх, прошлый год я на 500 грамм ловил и говорю хорошенький в этом сезоне у меня 300 меня радует как ребенка но время у нас еще есть Еще декабрь только начался иду на третий или на четвертый круг и пока так и не расклевалась дождик только начался не сильный такой но минут 20 уже капает хотя там он вообще солнышко откуда он капает не понять. Самое опять под вечер. Ух ты. Ух ты. Сейчас мы его будем ловить. не так но он далеко захватил наверное поэтому удар такой сильный показался а весом в два с половиной раза меньше вот такого второго я вытащил хорошенького с лунки даже подлиншие немного чем предыдущий вот такой вот хороший. Хотел сказать третий, но не третий. Но тоже хороший. Вот такая самая овистая у меня сегодня лунка. Возле полторашки. тоже неплохой в коллекцию в коллекцию к ним все крупные закончились пошел мелкий вот он кинул тяну тяну кряхчу не вытянуть ну вот таких вот, вот четыре хороших три так вообще чуть-чуть кажется хотя нет такой же взял шкурку мою сдернул как вот она была одета теперь вот не угадаешь и все не будет клювать вот ребята трофей наверное самый крупный вот так вот. Ах, красавец, красавец. По длине не длинный, но на полкило будет точно. Ах ты, хорош, хорош. Ох ты, еще один трофейчик. Тоже такой... Грамм, наверное, под 400 с лишним. Вот такой хороший. Новая лунка. Может их тут много. Таких больших это ну этот-то хороший, хороший Лес, думал палка, не даст пролезти. Иду, наверное, на крайний круг уже на сегодня, а может еще успею не по всем лункам на более таких хороших пробежаться по два раза. Посмотрим, как будет вообще, может ни одной поклевки и не будет. Нет, есть поклевки. Что, сейчас посмотрим. В общем, сегодня меня трофеи радуют. То ли все-таки смена погоды, то ли непонятно что повлияло так. Что, все, последний был. В общем, не знаю, как видно и что у меня камера снимает. Вот мой весь улов. 63 штуки. Вот он. Два самых крупных. Наверное, они. Потом вот еще вот такие. Тоже неплохие. Я скажу размеры. Вот такая кучка. В общем, рыбалка. Я сегодня доволен. Надо дальше разведывать плесу и искать. Вот такой лапать. Как-то вот так вот. Время 17-18. Все складываюсь. Все и домой.